Проверить внутриглазное давление можно в офтальмологической клинике. Процедура называется тонометрия. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Сейчас большинство профильных клиник используют бесконтактный способ измерения, но иногда работают традиционным методом. Перед процедурой в глаз закапывают специальные капли, анестезию, после чего пациента укладывают на кушетку. Пока анестезия начинает действовать, врач подготавливает инструменты. На 10-граммовые грузики, которые будут установлены на роговицу, он наносит специальную краску. Анестезия подействовала, можно начинать. Поднимаем руку правую сначала. Угу. так И смотрим на палец. Это нужно, чтобы пациент смотрел в одну точку и глаз был статичен. На несколько секунд врач ставит на роговицу грузик, после чего его отпечаток переносится на бумагу. Ту же манипуляцию проделывают и с другим глазом. Отпечатки измеряют и определяют давление по специальной шкале. Чем выше внутриглазное давление, тем жестче становится глаз, тем меньше площадь соприкосновения с грузом. Теперь мы закапываем антибиотик. Более современный способ измерения внутриглазного давления – бесконтактный. Называется пневмотонометрия. Она измеряет давление с помощью воздушного потока, воздействующего вместо грузика на роговицу. Ставим подбородочек лобиком, прижимайтесь к верхней планочке, смотрим на огонёчек прямо перед вами. Будет небольшой поток воздуха, не пугаемся. Единственное, что чувствует человек, резкое дуновение воздуха. Важно, что это исследование проводится одновременно с измерением биомеханических свойств роговицы, ее толщины, твердости и других параметров, артериального давления, дыхания. Ведь люди индивидуальны, и если не учитывать эти факторы, можно поставить неверный диагноз, То есть неправильно оценить внутриглазное давление. Чтобы вы поняли, как это работает, проведем эксперимент. Возьмем три различных по своим характеристикам материала, натянутых на каркасы. Сверху на каждый поставим одинаковый по весу и форме груз. Несмотря на то, что давление снизу на каждый материал оказывается одно и то же, сопротивление у всех разное. Поэтому, если мы проигнорируем свойства каждого материала, то расчеты будут неверными. Выбирайте голову. Давление в норме 16 мм ртутного столба. Роговица хорошая. Спасибо. Правда, норма это весьма относительная. Нормальным давлением считается разброс от 8-10 мм до 23-25 мм ртутного столба. Поэтому, если у пациента внутриглазное давление 30 мм ртутного столба или выше, мы с определенной долей уверенности можем сказать, что у него глоукома. А вот если давление нормальное или цифры пограничные, тогда требуется до обследования. Люди индивидуальны, поэтому для одного человека нормой будет 24 миллиметра ртутного столба, а для другого – 16. И тогда 24 для него уже многовато. Такие случаи врачи называют глаукомой нормального давления, когда цифры вроде бы нормальные, а глазной нерв при этом страдает. Так почему же нарушается отток жидкости, и внутри глазное давление повышается? Причин может быть две. Это открытоугольная глаукома. На нее приходится 80 случаев, и закрытоугольная – это остальные 20.